Уважаемые коллеги, приветствую вас и приглашаю на наш онлайн-курс «Клиническая пародонтология Глубокое погружение». Теперь мы погружаемся глубже. Эта хирургическая часть является продолжением нехирургической пародонтологии и посвящена решению более сложных задач. Как и мы можем предложить пациенту сохранение зубов и как восстановить утраченную костную ткань. Какая методика, регенеративная методика, будет наиболее результативной? а когда нам необходимо принять своевременное решение об удалении зубов. Также у нас есть еще одна тема для обсуждения – это пластика рецессии. Встречаемся в онлайн-формате. Регистрация на сайте Megaston Education. До встречи. Всего доброго.